Ну, масте, дорогие мои, здесь, считаю, карта это раз любовью для тебя. Сегодня тема общего расклада – это какие отношения сложатся с загадным человеком. Перед вами будет четыре варианта. Если у вас есть какие-то намётки на каких-то новых людей, то этот расклад чисто для вас. Если у вас э, уже сложены отношения да, с кем-либо, вы, в принципе, тоже можете загадать на своего тут бойфренда. И, соответственно, что... Э, но расклад будет основан больше на тех и для тех, кто присматривается к другим людям. Но если вы на своего тоже посмотрите, переименовывайте это чисто тогда под свою позицию. Выбирайте. Первое, второе, третье и четвертое. Здравствуйте, кто у нас выбрал первый вариант, то давайте посмотрим, какие отношения сложатся с загадным человеком. А, Дурак, Тройка, Чаш, Луна, Король, Чаш и Дьявол. Ну, давайте, есть вот фильм во все тяжкие, сериал во все тяжкие, вот примерно то же самое. <с> вот примерно то же самое. Возможно, как нач... начинаться будут отношения с некоторой легкости. Я не исключаю здесь треугольники, я не исключаю здесь какие-то хитрости, какие-то обманы, я не исключаю также, что здесь, возможно, какая-то недоговоренность, но также, возможно, некоторые заблуждения, Пусть и по поводу партнера и по поводу партнерши. Не будет скучно. Кто, кто думает, что скучно? Нет. Нет, вот с этим человеком ни в коем разе вообще нет. Будет весело, задорно. Но смотрите, здесь все-таки луна и дьявол, возможно, могут быть какие-то непредсказуемые ситуации. Возможно, это то же самое встретилось в клубе. А он уже спит под боком. А где я? Вот здесь, кстати, возможно, очень даже с этим человеком какое-то хитро сплетение, а уже, а уже близко, а уже, как бы именно ощущение, именно офигевание здесь очень может быть над этими отношениями. Достаточно веселые новинка, новинка. Новинка для вас, человек, возможно, также будет. Либо отношения, построенные с этим человеком. Я не исключаю и того, и того. Но при этом какие-то заблуждения, какие-то кидания. Возможно, если эти отношения, это, это хороший опыт для людей. Я прям сразу говорю, все-таки у нас Луна-Дьявол ⁇ это классный, хороший опыт. В, вот если смело кидаться ли в эти отношения, идти по этим отношениям, давай, иди. Но правда, хороший опыт для искания себя, для рассмотрения своих границ, для расширения своих границ. Вот здесь я бы сказала, возможно, какие-то вещи вы можете с этим человеком ну, проработать внутри себя. Даже немного я бы зациклилась именно и вошла в какое-то духовное положение вещей. Все-таки на старше аркан а они не просто так падают. Если бы просто так, ну были бы другие, соответственно. И младшенькие какие-нибудь такие всякие левые. Поэтому этот человек предоставит большое количество опыта, вы разберетесь себе. Возможно, также в своей психологии, к своему живому. Если что, этот человек может открыть ваши животные инстинкты, возможно, какие-то сексуальные будоражения. То есть здесь не соскучишься, это хороший опыт. Но, а, но, но, и также есть все-таки, если... Не проработать, и если окунуться и просто окунуться. Достаточно сложноватое отношение для простых, ну, простых каких-то людей. Либо тех людей, которые хотят какого-то определенного спокойствия. Ну, вот, возможно, сложноватое, но они будут новинку. Веселое отношение. Будут у вас. Если кто загадывал, ладно, если кто загадывал у нас все-таки с человеком, который уже, да, в отношениях, то, соответственно, какие-то непонятки, какие-то, возможно, некоторое дикое веселье будет. Не исключая какие-то дикие-дикие попойки, попьянки пьянки гулянки, я не исключаю такие возможности, вероятности, развития событий. Но смотрите, все-таки дьявол Луна в негативной степени это. Ощущение того, что не на своей тарелке, не мой мужчина, я не знаю, что я чувствую, какие-то головомойки вечные. Это может присутствовать именно в отношениях с этим человеком, либо какие-то скрытые, какие-то тайны. Я не исключаю. Вот. Но это хороший опыт для проработки себя, своей личности и там, для продвижения своего пути. Правда. А если вы с этим человеком останетесь, то останетесь. Если человеком не останетесь, то не останетесь. Поэтому, дорогие дамы, мужчины, у нас все-таки такое, как, как отношения сложатся, все-таки я бы сказала: здесь больше, конечно, от ваших темпераментов с этим человеком зависит. Именно темперамент: кто какой, кто теплее, кто холоднее, вот это очень сильно такая большая вещь как темперамент именно вашего партнера и вас. Вот от этого больше зависит, будете там вместе до конца, либо не вместе. То есть вот какая-то здесь вот такая вещь. Поэтому вот, короче, как-то так. Спасибо вам, то, что вы досмотрели до конца. Давайте перейдем к следующему варианту. Здравствуйте, кто у нас выбрал а, второй вариант. Какие отношения сложатся с загадным человеком? Ну, давайте как в основе все-таки. У нас тут рыцарь жезлов, король жезлов, смертушка, рыцарь мечей королева пентаклей. Каждый друг э, друга, возможно, будет ставить на свои Места. Дорогие дамы, дорогие мужчины, я не исключаю, что с этим человеком у кого-то из э, тех, кто загадал на нового человека и на того, у кого отношений нету, сложится просто отношения формальные. То есть здесь таких, как отношения любви, моркови и тому подобное, она возможна, но немного на другом уровне. Но здесь все-таки я бы сказала, что здесь отношения как таковых возможно даже и не случится. Либо, возможно, какое-то другое будет начало не такое обычное, не такое стандартное, как в мольных операх. Это раз, второй момент, какие все-таки сложатся: здесь каждый будет давить на свое, каждый будет э, принимать свою точку зрения, высказываться, каждый будет друг другу учить, и э, возможно, какое-то некоторое восхищение я также не исключаю. Но все же. Но все же каждый будет привносить в свою лепту в эти отношения между вами. Вот, кто-то, возможно, будет о ком-то заботиться, но также э, выскакивать какую-то свою позицию и все время как-то поправлять партнера. Да? А кто-то здесь, возможно, будет завоевывать вс всеми, всеми правдами и неправдами женщину. Вот здесь именно каждый как будто на своей волне будет. И нету какой-то общей траектории здесь в вот отношениях. Я пока не вижу. Здесь очень хорошие отношения, если они будут основаны чисто на, на фоне кто-то кого-то учит, кто-то кому-то что-то подсказывает, кто-то кому-то делится своей информацией. То есть, возможно, может как более какие-то духовные здесь отношения, они могут происходить все-таки на более таком вот мы с тобой разговариваем, нам с тобой хорошо разговаривается, но на этом пока что все то есть здесь вот отношения возможно здесь вы чисто какая-то будет философские темы, либо тема, которая основана на взаимоотношениях э, по тому, что они там друг другу там, общаются по работе, либо наоборот мы общаемся, мы будем общаться, потому что кто-то кому-то должен каких-то денег, либо мы будем просто помогать друг другу. Здесь, в принципе хорошая помощь, взаимоподдержка и взаимовыручка. Но дело в том, что здесь очень сильно неактив, они не не совсем в позитивном ключе порой рыцарь жезлов и рыцарь мечей и состыковки играют. Больше все-таки в негативе. Ну, по, по крайней мере, по, а, тому, а, по этой колоде. Поэтому, возможно, вы будете какими-то такими людьми, которые просто могут общаться, могут дружить, могут сотрудничать. Но любви здесь, если только это все будет тогда начинаться чисто с диалогов, чисто сообщения, с движения именно в плане сфер развития. Вот я бы здесь как, вот так бы сказала. То есть я не увидела кубков. Я увидела, что каждый сам за себя. Я увидела вашей энергии, что кто-то хочет сказать, женщина любит говорить особо правду, интересную правду, неправду, поправлять любит, я не, исключаю. я не исключаю. Я не исключаю также доброту душевную сердечную, где она может последнюю рубаху дать. Я не исключаю это за женщину. Не исключаю за мужчиной также, что мужчина может всеми путями завоевывать женщину тут. Всеми путями хотеть. Свои, своих порядков в доме, властвовать Мне это нравится, но при этом здесь вот каждый немного на своей волне. Найдете ли вы общий язык, больше зависит от ваших от, от ваших энергий, от того все-таки от ваших целей в жизни. Вот здесь я прям сразу говорю от цели зависит будете ли вы вместе, либо будете выстроить отношения. Но все же начнутся, возможно, просто с диалога с друг друга, да, с ничего. Я бы сказала, здесь определенные просто диалоги, так таковых отношений все-таки я сказала, при каких условиях, но здесь каждый будет друг другу учить, каждый друг другу может помогать, но не исключаю, что здесь возможно какие-то, вот знаешь, это как служебный роман начала. Начало служебного романа. Холодная, горячая и тому подобное, мокрая и тому подобное. Вот это начало. Но следующее, где она там преображается и тому подобное, в леди, это больше уже от у нас тут девушек зависит. Вот эта раскладка вторая. Таковых в ближайших чаш я не увидела, но какое-то ощущение того, что кто-то кому-то учит, и кто-то кому-то что-то втирает, грубо говоря, вот это вижу. Вот это видно, и у нас еще дополнительная карта посмотрела. То есть вот здесь я бы сказала больше вот это. Вот это пока отрезок я вижу. А дальше уже зависит больше от вас и от ваших целей с этим человеком, и от целей, и от темперамента тоже. Но здесь больше от целей, я бы сказала, в жизни, то и да. Вот так. Поэтому, дорогие мои, здесь я бы сказала больше так. Если вы загадывали, давайте все-таки, если вы загадывали на нынешнего да, человека то здесь примерно то же самое каждый будет стирать что-то свое но смотрите то есть ваши, ваши отношения могут как-то трансформироваться вот здесь я бы я бы добавила здесь они немного могут переживать какие-то определенные возможно также катаклизмы возможно какие-то моменты которые не будет как раньше то есть вот здесь я сразу говорю если на нынешнего то ваши отношения будут превращаться сейчас в не такие которые были раньше Немного иначе, немного по-другому. Возможно, просто немного ощущения отдаления. Но да, здесь немного будет перестройка. Перестройка вас, перестройка вашего партнера. Возможно, у вас какие-то глобальные изменения в жизни, что за этим, конечно, и последует ваше определенное мировоззрение по отношению друг к друг другу. Но здесь будут глобальные изменения в паре, если кто загадывает на нынешнего. Поэтому спасибо вам то, что вы досмотрели до конца. Давайте перейдем к следующему варианту. Здравствуйте, кто у нас выбрал э, третий вариант. Какие отношения служатся загадным человеком? Ну давайте глянем. Значит у нас девяточка пентаклей, отшельник четверка пентаклей, пятерка пентаклей, рыцарь мечей. Дорогие мои, возможно, кто-то даже и не войдет в эти отношения, если это на новенького человечка. То есть здесь, возможно, либо сложатся, либо складываться будут отношения сложно с какими-то пробелами, с какими-то непонятками, с какими-то конфликтами. Это раз. Либо как-то я не вижу. Возможно, даже здесь у кого-то не будет как таковых отношений. То есть, либо как-то будет все начинаться сложно, начинаться все с какой-то проблемы, с той, которую очень сильно сложно решить, с, с некоторого пути жизненного, да, и где-то будет какой-то камень преткновения, и за этого камень преткновения идти дальше очень сильно сложно. Но здесь, как таковые, очень тяжело будут развиваться отношения. Возможно, просто поначалу. Возможно, просто поначалу. Вот это вот, вы знаете, здесь у меня вспомнился фильм «Предложение». Соответственно, с Андрой Буллок, если я не ошибаюсь, и вот с актером из Дэдпула. Вот примерно то же самое именно начало. Сложности, непонимание, кризис, путь, деньги, карьера. И вот здесь вот это попахивает вот какими-то такими вещами что в принципе не до отношений. Но там, соответственно, линия прерывается, и там люди, конечно же, там... Все иначе, если что. Вот здесь как начало этого фильма. Прям вот именно начало. Возможно, кто-то там недолюбливать, кто-то друг друга будет. Возможно, кто-то будет на каждой на своем слоне скакать, на своем мнении. А в том, что большое, потому что, что раздутое. Возможно и такое. Но здесь начинание, вот как именно из этого фильма, из фильма предложения. Если я не ошибаюсь. Вот. Ну, очень сильно сложно. Возможно, будут какие-то... Будут, возможно, у кого-то расставлены тут приоритеты вовсе не на отношения, а, допустим, на свое благо, либо на какое-то свое намерение, но не особо в любом плане. То есть, если вы просто на человека смотрите, это прям подходит. Вы, знаешь, просто человека загадала, ну, мало ли. Да. Человек ну, нормальный пойдет на но вот третий вариант, это вот про него. Если вы загадывали на отношения все-таки, на отношения с человеком, который у вас уже присутствует, то здесь какие-то, возможно, просто трудности, конфликты, терзания, сомнения, то тоже могут быть. Но, но здесь больше будет вопросов в отношениях, нежели их ответов. Вот что может предрекать, и ну, я могла бы сказать, ну как предсказываю, да, какое развитие событий может здесь просто последовать. Больше ответов у нас отшельник все таки происходит с четверкой, с девяткой, нежели чем самих а, вопросов. Возможно, просто будут конфликтовать, но не выяснять до конца отношения. Либо просто будет претерпевать сложный период в жизни под каких-то каких-то а, каких вещей, которые влияют непосредственно на ваши отношения. Здесь также я могла бы сказать. Давайте, вот, давайте совет. Кому нужен, кому нужен совет по третьему варианту, рассмотрите, куда вы тратите свои силы, куда вы тратите свою энергию. Пожалуйста, посмотрите, что вы на самом деле хотите для себя, о чем вы думаете, и то, что вы можете привносить в эти отношения. Я бы сказала, вот такие какие-то определенные виды советов по такому сочетанию можно и посмотреть. То есть рассмотрите, рассмотрите свою точку зрения в этой ситуации, рассмотрите, что вы можете давать в эти отношения, а что, на что вы сейчас, допустим, не готовы тратиться, да, не готовы там в отношения вступать, либо готовы. Также рассмотрите, куда вы вообще, о чем вы думаете, о чем вы мыслите, какие именно, какие именно мысли в вашей голове могут твориться, что может как-то вас угнетать, Поэтому я бы сказала здесь проработайте свои какие-то внут... внут... внутреннюю силу, проработайте, найдите внутренние силы для каких-то решений в вашей жизни, если все-таки надо что-то решить. То есть вот здесь я бы сказала вот такие какие-то ви... виды маленьких советов. Но я думаю, что здесь каждый услышит свой совет. Поэтому спасибо вам, третий вариант, спасибо, что были со мной. Я вас очень люблю, поэтому любите тоже меня всех и себя тем более, да, поэтому желаю вам все самое лучшего. Давайте перейдем к следующему варианту. Здравствуйте, кто у нас выбрал четвертый вариант? Ну, давайте посмотрим, какие отношения сложатся с загадным человеком. Ну, здесь у нас десятка жезлов, девятка мечей, но ну, здесь у нас мир, тройка пентаклей и десяточка пентаклей. Возможно, начнутся отношения с тяжелых каких-то определенных моментов страха. А надо, а не надо, что будет, а что не будет. Но здесь плодотворное развитие стабильных отношений очень даже последует. То есть здесь, в принципе, какие отношения сложатся? Хорошие. Хорошие на самом деле. Да, они, возможно, будут как-то... Можете вы затрачивать много сил, можете вы много чего бояться в этих отношениях, и это видно. Но дело в том, то, что... По тройке и по десятке здесь цель оправдывает средства. Игра стоит свеч. И именно про этот вариант вот я бы сказала больше такое. Именно фразу, подходящую э, по миру. Игра здесь стоит свеч, чтобы входить в отношения, чтобы идти. И при этом здесь э, также да. Страхов сомнений больше, чем нежели того, что может быть в реале. Поэтому, дорогие мои, здесь правда могут идти плодотворные отношения, но если только над ними работать, если только впрягаемся двое, если только... Есть определенная цель, устремленность идти, быть и хотеть, и желать определенного для себя счастья. При таких условиях вы можете создать отношения очень сильно плодотворные, которые изменят ваш мир и ваше представление, и ваше мировоззрение в корне. Немного здесь все-таки мира, я бы сказала, что очень даже может так сильно проигрываться. У кого-то дойдет до семьи в свое время. У кого-то не дойдет до семьи, но я не, ну вот здесь больше. Я не буду говорить о большом количестве в будущем. Но все-таки оно здесь видно. Но я знаю, что жизнь у нас переменчивая и мало ли какие ситуации войдут и изменят вашу жизнь. Но все-таки я бы сказала больше. Давайте плодотворные отношения здесь очень даже возможно плодотворные, интересные, классные которые будут в своем ключе тихая гавань здесь, кстати, может происходить в жизни людей, поэтому здесь все круто. Давайте дальше. Значит, у нас, если что, совет. Для тех, кто у нас там боится, стесняется и тому подобное, не со, не думаю, что вам стоит стесняться. Работать над какими-то своими привычками, вот это, я бы сказала, очень даже поможет. Возможно, какие-то привычки, кому-то надо что-то вот как-то поменять для того, чтобы как-то что-то наладить в жизни. есть у нас рыцарь Пентакли, семерка мечей, восьмерка мечей. Набравшись мудрости, познайте истину, поэтому, дорогие мои, истинная мудрость, какая-никакая, духовная, здесь очень сильно вам поможет для развития данных ситуаций, либо данных отношений, либо для самого себя, то есть здесь немного такого развития, духотворения стремится выйти, возможно, личностного роста, то есть личностным ростом займитесь, тоже вам поможет. Не только с этими отношениями, но еще и с другими какими-то вещами, которые касаются вашей жизни и влияют на нее. Поэтому, вот, короче, как так. Если кто загадывал, какие отношения э, сложатся загадным уже действенным, да, соответственно, в ваших каких-то отношениях, да, вы уже в отношениях, то здесь, я бы сказала, десятка жезлов, девяточка мечей, возможно, кто-то будет переживать по поводу либо труда, либо трудоустройства, либо чужой работы, либо совместно будете переживать работу друг друга. Здесь, возможно, какие-то просто тяжелые моменты в жизни пары могут наступать, которые как-то Будет, будут определенные виды сомнения. Но здесь по тройке Пентакли это может быть связано с деньгами, с обучением. Кто-то здесь, возможно, учится и за это переживает одна из половинок, да. То есть переживание особо не написано Кому приплюсовано Здесь нету каких-то определенных сигнификаторов Поэтому возможно переживать будут Оба по поводу того Какие они молодцы И как они в жизни преуспевают То есть вот здесь вот какой то такое Немного гоношение в паре Но в принципе мир и покой здесь обеспеченный Какой-то у вас Какие-то просто сложности Возможно просто какой-то перетруд будет В жизни наших пар Здесь которые соответственно вместе но здесь вроде все стабильно, вроде все прекрасно, вроде все нормально. Помимо вот этих, вот этих каких-то вещей. вот Труд-перетруд здесь возможен, которые могут как-то влиять просто на ваше восприятие мира. И могут какие-то страхи происходить. Но здесь просто по поводу либо денег, либо финансов, либо дома. Ну, Чего-то того, что можно потрогать и пощупать. Поэтому, дорогие мои, вот короче как-то так. Спасибо вам, то, что вы досмотрели до конца. Ставим лайки, комментируем и, соответственно, большая человеческая сценка нашим любимым спонсорам за поддержку канала, за их искреннюю любовь ко мне и ко всем нам тут. Спасибо вам. Я желаю вам от всей души всего самого наилучшего. Ваше читающее трос любовью и лично для тебя. Пока!